Инвестиции в Сочи от одного миллиона двухсот тысяч. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске «Инвестиции в Сочи», кстати, не только в Сочи, действительно от 1 миллиона 200 тысяч. Усаживайтесь поудобнее, будет интересно. И сегодня я пригласил к себе в гости Владимира. Владимир, привет! Владимир, привет! Основателя и разработчика данного проекта. Кстати, с Владимиром мы знакомы уже почти 7 лет. Владимир, расскажи, пожалуйста, почему глэмпинг становятся такими популярными и даже более популярными, чем отели? Ну, Дим, смотри, сперва надо понять, что представители из себя глэмпинг. Это некая всем привычная форма кемпинга, но с премиальной составляющей. Комфортабельные коттеджи, все удобства, разнообразная инфраструктура, а самое главное, это невероятная атмосфера единения с природой и полного спокойствия. Если посмотреть исследования индустрии туризма, то люди уже устали от бетона, маленьких номеров, Живя в больших городах, все чаще возникает стремление отдыхать на природе. Она ведь становится все менее доступной, и то дерево, которое мы видим из окна, особенно в больших городах, это не является природой. И глэмпинги дают возможность получать полноценный отдых комфорта 4-5-звездочного отеля. При этом находиться на природе абсолютно недалеко от цивилизации, и в особенности, если мы говорим о нашем проекте Глэмпинг Парк. На самом деле, я накануне специально съездил в подобный глэмпинг-парк. Называется «Глэмпинг лес». Кто смотрел мои предыдущие видео, понимает, о чем я говорю. Но там локация немножко другая. Без машины туда не доберешься. Расскажи, пожалуйста... Как с этим у вас Ну, Дим, мы очень тщательно подошли к выбору локаций, потому что нам необходимо было сочетать несколько факторов, начиная от площади участков, они, надо сказать, у нас большие, от 6 до 14 гектар, до возможности находиться в доступности от всей цивилизации, разместить большой номерной фонд, при этом без скученной застройки и в окружении нетронутой природы, не внося каких-то особых корректив в ландшафт. То есть мы вписываемся в существующий ландшафт. И я считаю, что мы справились с этими задачами. И дополню, что даже если вот ты видел фотографии, и уже даже от них захватывает дух, что же там есть на самом деле. И хочу отметить еще тот факт, что это первый столь масштабный проект на территории Краснодарского края, который вот создан для полноценного отдыха, бизнеса, инвестиций и управления. Владимир, на самом деле проект очень масштабный. Расскажи про свою команду. Я представляю команду экспертов и создателей «Глэмпинг-парка». Как ты правильно заметил, э, я еще являюсь основателем. И наша дружная команда, она состоит из э, специалистов, и экспертов э, и надо заметить высокого уровня в сфере бизнеса, маркетинга, экономики, недвижимости, туризма и инженерии. Ну, профессионализм не только как бы… не только профессионализм – наше достоинство, нас еще всех объединяет любовь к путешествиям э, и хочу заметить, что мы достаточно точно знаем, что необходимо туристу. Отдыхая в глэмпинг лес, то есть подобный проект, мне очень понравилась инфраструктура. То есть большой банный комплекс, очень классный ресторан, по-моему, два гектара земельного участка. Все это в красивом, таком естественном ландшафтном озеленении. То есть, ну, очень понравилось. Как будет у вас? Ключевыми составляющими именно глэмпинг-парков э, станут коттеджи и студии, э, банные комплексы. Не один банный комплекс, а это банные комплексы, основанные на культуре разных регионов нашей страны полноценный детский центр, где можно смело оставить своего ребенка педагогом, аниматором, где дети могут пройти мастер-класс, поиграть на открытом воздухе. В некоторых локациях предусмотрена экоферма, конечно же, ресторан. И на фотографиях ты можешь посмотреть, в какой стилистике все это выполнено. Также у нас присутствует кофейня, пекарня, магазины, ретрит-зона – для йоги, фестивальные зоны, зоны отдыха. Также дополнительное сопровождение, потому что у нас комплекс услуг для любителей активных видов спорта и активного вида туризма. Надо сказать, что назначение каждого объекта продумано до мелочей и вплетено в единую общую концепцию и более того, она еще достаточно пластичная. Э, ну, как пример, можно сказать, что будет, например, экоферма, которая обеспечивает э, своя, есть экоферма, которая обеспечивает свежими продуктами магазин, ресторан. И человек может прийти, там предусмотрены открытые рынки небольшого формата, они все такие красивые, э, эстетичные, где человек все может... Все экологичное, при, все натуральное. Все экологичное, да. где человек может прийти, и не навязано в ресторане поесть, там, посидеть за семейным ужином, а он может рядом со своим коттеджем, студией сделать шашлыки, ну, приготовить что-то у себя, который а, рядом в апартаментах. Да? Получается так, так, что любой да. человек, который проживает рядом. И еще важно отметить, что на каждый объект инфраструктуры мы пригласили и приглашаем инвесторов, специализирующихся на… В том или ином направлении. И вся инфраструктура возводится за счет инвесторов по нашим проектам, и владельцы коттеджей, студий не платят за все это. Для нас это особенно важно, чтобы дать людям адекватные цены приобретения и не зашивать все расходы, связанные с инфраструктурой, в стоимость квадратного метра. Здорово. Кстати, в глэмпинге мы отдыхали в палатке, ну как в палатке. Я бы сказал шикарной палатки укомплектованной, там были теплые полы, был даже матрас с подогревом, терраса. В общем, было очень уютно. Какая особенность в вашем проекте? Это была основа дать людям качественный, высококачественный продукт, чтобы понимание было, за что они платят и насколько это безопасно с позиции надежности. Наши дома имеют Архитектуру, дизайн идеально вписываются в ландшафт, а выполнены из модульных стальных конструкций, причем двойного армирования с использованием толстостенной и тонкостенной стали. Дома выдерживают до 8,5 баллов землетрясения. В рамках последних событий это очень актуально. Вся отделка, наполнение максимально экологичные, не горючие, не подвержены разрушениям, и дома выдерживают более пяти циклов сборки, разборки и перемещения, а это является дополнительной безопасностью. Вот. А я думаю, что подробнее со всеми материалами ты сможешь ну, людям да, познакомить. Если проект всего того, что это можно себе позволить, даже Суть того, что дом-то, он уже с ремонтом. Конечно, у нас дом полностью укомплектован и с экстерьерной части, и интерьер. То есть люди получают готовые решение с ремонтом. Дополнительно скажу, что дома с панорамными окнами, террасами, эксплуатируемыми и озелененными кровлями. И, кстати, очень важно, что все характеристики отражены в паспорте строения. Да, у каждого дома или студии есть э, свой паспорт свой, паспорт. свой технический паспорт, заводской номер. Э, и самое главное, что срок эксплуатации до 50 лет включительно. Здорово. Давай уже, пожалуй, перейдем к основному вопросу. Это инвестиции. И в чем отличие от классической недвижимости? Ну, смотри, стоит сразу отметить, что проект стоит особняком по отношению к рынку, как продукт, и не имеет, по сути, концептуальных конкурентов, даже среди глэмпингов. Однако сочетает в себе несколько направлений, присутствующих на рынке, и все-таки больше относится направлению гостинично-развлекательной э, сфере в первую очередь. Из привычного ну, можно сравнить с апартаментами, э, только мы пластичнее во многих позициях и перспективах. Ну и, конечно же, адекватная стоимость входа, которую ты уже озвучил. И в нашем случае мы можем говорить, что это бизнес И бизнес с окупаемостью в рамках 3-4 лет. 3-4 года. Кстати, я хотел сказать, что отдыхая в глэмпинг лес, я сразу отметил, что отдых-то совсем не дешевый. И тем не менее за заполненность была почти 100%. Помимо аренды, да. на, что, на чем тут еще можно зарабатывать? Купить, грубо говоря, за 20 миллионов 20 квадратных метров окупать апартаментов. Окупать, да, да, ближайшие 15 лет. Но это скорее парковка денег, нежели бизнес. А Глэмпинг-парк… здесь идет приумножение. Конечно, конечно. Глэмпинг-парк представляет из себя комплекс туристического кластера, рассчитанный на внутренний жителей города и внешний поток туристов для отдыха и проживания детей, взрослых, а также развлечений. По факту это даже больше эко-отель то, что мы рассчитаны на внутренний рынок потребителя, это, наоборот, дополняет привлекательности для инвесторов. Насколько мне известно, инфраструктура, которая наполняет глэмпинг парк, она уже вся имеется. Я имею в виду, паристараторов, это детский центр, это банный комплекс. Они уже зашли в ваш проект. В чем интерес для инвестиций? Подробнее расскажем об этом. У нас достаточно широкий спектр возможностей. Мы предлагаем приобрести студии от 27 до 37 квадратных метров, стоимостью там от 6 миллионов рублей. Дома от 54 до 75 квадратных метров, стоимостью там от 13 миллионов рублей. Также есть вариант приобрести долю от 1 миллиона 200 тысяч рублей или зайти инвестором на особых условиях. Мы интересны для инвесторов. Как видишь, возможности широкие, а главное, прозрачных всех отношений и безопасность с юридической стороны. Вот. Что касаемо, касается доходности, то мы смело говорим о 30% годовых. От 30% годовых? Ну, при условии, что человек приобретает для получения пассивного дохода от арендного бизнеса и входит в проект на начальный Э, ну, на начальной стадии по начальной стоимости. Отсюда вытекает у нас вторая возможность э, заработать на перепродаже. Здесь уже ставки, ну, ты сам прекрасно, наверное, знаешь. Потому что будет год. готовый бизнес. Конечно, они, воз, они выше и, возможно, в два раза дороже, как правильно ты сказал, перепродать. Потому что человек уже будет перепродавать, а кто-то будет покупать уже готовый бизнес. А куда сейчас можно зайти с небольшой суммой? Да практически никуда. У нас несколько. Более такой, Конечно, первый... у нас да, да это и про 6 миллионов можно говорить. У нас несколько направлений от стройки до общепита. Так что я понимаю, о чем говорю. И, ну, конечно же, хочется, чтобы э, таких было поменьше, кто хочет заработать на перепродаже. Все-таки у нас желание дать возможность большему количеству людей постоянно получать э, дополнительный доход. И при этом еще и зайти в проект по невысокой стоимости. И важно понимать, что все цифры, взяты не с потолка, они основаны на анализе рынка и доходности индустрии за последние два года. А при этом во всех презентационных и расчетных материалах доходность мы указ... по доходности мы указываем заниженные показатели. что потом не краснеть. Конечно, чтобы не быть голосно... голословными, потому что мы все равно основываемся на плановых показателях работы и статистики. Владимир, уточни, пожалуйста, по локации, где будут располагаться глэмпинги. И последний вопрос, как это будет оформляться? На сегодняшний день у нас четыре э, локации. Две в Сочи, это Галицина и район Имеретинки; э, Две локации в Лаганаке, одна из них э, VIP уровня Там будет новый горнолыжный курорт. Да, в Лаганаке будет новый горнолыжный курорт. Всю эту информацию можно посмотреть и в наших презентационных материалах. Слушайте по запросу. Э, конечно, и в, во всех материалах присутствует описание каждой из локаций. Значит, И четвертая локация на сегодняшний день – это Краснодар, на, прямо на водохранилище. И что важно, мы еще идем дальше, потому что дальше у нас есть Алтай и другие. Ростов, Ростов да. То есть к нам обратились люди с просьбой разработать под... Ростовскую область тоже проект, чем и сейчас. То под каждую локацию разрабатывается свой проект, исходя из Конечно, особенностей из региона. особенностей региона, из культурных особенностей региона. Но везде у нас единый архитектурный стиль и максимально возможное и качественное наполнение по инфраструктуре. Вот. А если дальше мы говорим о... В вопросе юридической чистоты и прозрачности у нас этот вопрос также был в приоритете. Все имущество оформляется по договору купли-продажи. Отношения с управляющей компанией, оператором регулируются договором доверительного управления. С обслуживающей компанией по хозяйственной части аналогично. У нас в штате юристы с мощным бэкграундом в корпоративном и гражданском праве. Вот. И детально эти вопросы, я думаю, что надо уже обсуждать с покупателями, партнерами, инвесторами в индивидуальном порядке, потому что есть много вариантов для входа в бизнес и, соответственно, очень большой пакет документации. Все что-то меняется, у каждого свои особенности бывают. А в целом мы открыты и готовы к диалогу, ну, без абсурда, конечно. Владимир, это очень интересно. Что ж, давай подведем итоги. Что ж такое глэмпинг-парк? Глэмпинг-парк – это собственный бизнес без временных затрат и контроля внутренних процессов. Глэмпинг-парк – это собственный объект бизнеса в туристических локациях с большими перспективами. Глэмпинг-парк – это стабильный доход с высокими показателями и короткими сроками окупаемости. Глэмпинг-парк – это гармония, высокий комфорт и единение с природой. Ну и, наконец, это расширение возможностей. Присоединяйтесь к нам и обеспечьте свое будущее. Владимир, спасибо. Было очень познавательно. Я действительно вижу в этом проекте большую перспективу. В общем, более подробную информацию вышлем вам по запросу. Тебе, Дим, спасибо за приглашение. Всего доброго. До новых видео. Пока. Пока.